Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем с вами юбилейный микрорайон города Краснодара. Здесь продается однокомнатная квартира. Новый город, юбилейный микрорайон вот в этом доме. Пойдемте смотреть. Итак, мы с вами посещаем однокомнатную квартиру. Дом сдался в 2005 году, Дом уже 10 лет. Отлично отстоявшийся, устоявшийся дом, хорошие соседи, на этаже всего 5 квартир. Раз, два, три. 4-5. Мы идем в однокомнатную квартиру. Соседи здесь устроили верный сарш. Так, посещаем однокомнатную квартиру. Однокомнатная квартира 36 квадратных метров общей площадью. Коридор. Вот этот платяной шкаф остается в квартире. Шкаф-купе. С этой стороны у нас санузел. Санузел в однокомнатных квартирах объединен. А здесь порядка 4 квадратных метров. В санузле Ванна Унитаз Стиральная машина Здесь у нас получается 10 квадратных метров Кухня Кухня достаточно вместительная В кухне остается практически вся мебель Кроме дивана Хозяева оставляют а Из кухни у нас балкон Балкон с видом на Микрорайон Юбилейный из окна видно три школы, вот прямо перед нами, потом за ней, и он там следующая. Хороший вид на реку, дальше за рекой Адыгея, здесь рядом рынок, вон он недалеко видно. Общественный транспорт становится прямо под домом, аптека, детская поликлиника в пяти минутах. Очень хороший, да, рынок. Эту квартиру можно как для сдачи в наем, так и для жизни самому. Хорошие, высокие потолки ровная квартира ремонтик сферы косметические, обновить и будет вообще превосходная квартира но люди здесь жили порядка 10 лет так пойдемте в соседнюю комнату комната 17 квадратных метров на полу ламинат на стенах обои наверху гипсокартонная конструкция потолок очень ровный не натяжной обычный а штукатуренный Квартира очень теплая Остается также сплит система Столик для интернета а, Опять же На одну сторону выходит квартира Это у нас сторона южная Солнце в течение дня К вечеру оно уходит Жары нет Вот такая вот квартира Стоит эта квартира 2 миллиона 900 тысяч рублей Все, обращайтесь